Всем привет, меня зовут Макс Риск, у меня уже тысяча кубков на основном аккаунте, и за тысячу кубков дают награду уже получено Отниматься? Ага, ясненько. Нам дают и две жетоны, вот эти вот, которые нам дали нам, как их там зовут, Моли, не, не нет, подожди я их еще не получил всех. Так, зайдем сюда вот. Его за, да, Моли, я его дал. Угадал, точнее, ну, там, да, выучил. Значит, э, на другом аккаунте у меня есть. Это Леончик и Бык. Так вот, лисица здесь стоит такая вот. Ха, ты мне не получишь. Там мы тебе получим тоже. Так, Заяц. Ну, в общем, все, Давайте покажу, как же набрать кубки. А то уже как это сложновато. Давайте нажимаем. Смотрим. Минус 6, 35 место. Первое место, плечи 34. Ну, вы думаете, что это много еще кубков нужно брать эм, еще достаточно кубков но нет первое место 34 там второе 23 15 и так дальше 4 5 они а 15 еще меньше ну, как-то так вот я занимал восьмое место получил мало очень кубков 3 кубком это сложно кстати да говорят что он когда накопишь 1000 кубков сейчас поиграем тоже когда накопишь тысячу кубков одного бравлера, а я со всех аккаунтов набрал кубки. Вот видите? Так, что куда идти? О, смотрите. Вот нужно кого тут убить. Так, так, так. У нас ничего нет, конечно. Ну ладно, хопа Так, подожди, я помочку возьму. Их тебе приду, окей? Бро, окей, Так, ты где там? Хопана. Спасибо за регенерацию пушку. Ну, в общем, пробуем я вам покажу вам реально ли выиграть теперь или же нет там есть некоторые штучки блин все их забрали тут есть кто то есть я знаю кто то тут есть Хопана. так уходим уходим сейчас будет мне спину давать я кстати тут скорость взял так что буду еще немножко быстрее так ждем прячется прячется ну где же ты так так так все ход поворот но лучники конечно косые так что они попадут а вот лисицы они попадают кстати очень часто потому что они ловкие и все так тихо тихо тихо Тихо. не я хочу эту бомбочку можно мне бомбочку эту да все все все норм так хпшки давайте-ка э, карта сужается да мы пока что на хорошем карте все окей так идем дальше по кустам мы же как брау играем играем, забула как вам мой волос, кстати, да. Напишите в комментариях, а то некоторые не оценивают голос. И мне кажется, что из-за этого мало лайков. Так, топ-10 плюс 4 кубка. Вот, уже неплохо. То есть еще возможно выиграть. Так, хопа Так, уходим. Молодец, что отступил. Конечно, хочу эту такую пушку, что прям под кустами. пвп 6 как Брау Старси. Так, здесь до сих пор мы должны быть... Это топовое место. Так, кто тут точно был, я знаю. Вот-вот-вот, иди сюда, иди сюда. Хопана, всех! Вырубить, всех! Вырубить! Заберу. Заберу, сказал. Заберу эту тоже. О, хопана. Щит хочу забрать тоже. Дополнительный щит. Давай, давай, давай, давай, давай. Красавчик. Хопа на Щит дополнительный. Конечно, мало, ну и ладно. Так, уже сужается картам Так. Тихо. Тихо, хована, хована, хована. Сдается. Да ладно. Да, да ⁇ мое, все нормально. Так, куда идти? Лучше по кустам пока не сходим. Где враги, а? Кстати, поставьте, пожалуйста, лайк. Э, для чего это? Ух ты, ⁇ -мо ⁇ ты стигр. чтобы легу выбить. Вот в чем дело Я даже хочу легу. Ух ты, хована. Ну, а, это ты. Я думал, ты хочешь умереть. Вот тут еще один лев. Хопа, на бам. -два -два. ну Ну, ну, блин. Так. Так, я пойду за хилкой лучше. Так, уйди, уйди, уйди. Регенерация. Так, да, все, все, Пушку взял, окей. Регенерация, да, но ХПшки. Это очень круто. ХП, круто. Так, что это такое у нас? Вроде бы у нас щит какой-то. Понятно. <с> Зря его. Не смотрел. Так, куда идти? Сюда идем. Тихо, тихо. Не подходи ко мне. Так. ждем бомбу. Она просто у нас слишком золотая. А ее лучше подождать. Ага. А мне ты еще добил. Вот хитрый. Вот знаете, легендарки, они все хитрые. Вот просто все. Кусаки, смотрите, у нее есть скорость. И кусаки. Вот эти вот зубы. А у нас четыре. Не, или три. Давайте посмотрим. Да, сколько же у нас их? Так, меню заходим. Э, меню. Так, заходим сюда вот. Эм, вот, да, двоечка, видите? Вот. Значит, седьмая сила, когда будет уровень. Мы прям мы прям скоро накопим. Так что ждем. Так, взять, окей, окей. Смотрите, у нас скоро будет 700 кубков. Давайте мы это сделаем. поднажмем. Напишите в комментариях, в комментариях, сколько у вас кубков в игре Зуба, чтобы знать, кто сильнее, я ли вы. Ну, конечно, я попытаюсь, конечно, как-то вас догнать. И, кстати, напишите еще в чатике, сколько у вас кубков на одном аккаунте, на одном браузере, персонажа. Всё, поздно я взял уйди отсюда хоп она получит меня так лига тут лего тут карта сужается нет все окей так так нормаз схуба нам купона рубили так все окей ухожу ухожу ухожу кидаем бомбочку Хопана, делаем Хопана. Блин, жалко, что я. У нее тоже есть такая скорость. А, карта сужается прям как где мы все. Ага, понятно. Теперь мы знаем, почему карта сужается. Где бой, где карта сужается. То есть нужно не воевать. Это будет такой челлендж. Если хотите, чтобы мы прям замутили, только нужна ваша поддержка. Те человека, которые будут играть с нами. Думаете, наберем столько? Ну и ладно. Думаю, какой-то ютубер это сделает. Будто офигенно. Посмотрим, протестируем. Возможно ли это? Ух ты, уже карта сужается. Наверное, там тоже был бой. Ну или же это все по автомате все сужается? Мне очень интересно. Я бы хотел, конечно, сделать. Ух ты, кто это кидается? А, я понял, жирафик Как там... Пенни. Так я зовут. Я понял, буквычки 2 нынны так, здесь идем хупано. Так, уход, поворот. вам попали. Он злится, да? Ну, извиняй, -ка, ты кап, не подходи ко мне. А, так, центр здесь, ждем. Нужно что-то подобрать. Хоть такой целое, а То он слишком маленький был. Или припас у нас нету. Серебра, бронзы. Ну и что-то еще. А золотого меча. Бомба. Понятно, я на центре, на центре. Это хорошо. О, смотрите, плюс один кубок. Офигенно еще. О, еще один кил, Крутяк. О, с маленьким. Да я же хотел только сдаваться. А, я еще не привык стоять. Я же хотел сдаться. Давайте тогда будем с маленьком нам махать. Блин. Ну, подходи ко мне. Блин, все на меня, друзья. Вот просто все на меня лего лего лего я не знаю это лего или нет я ее видел за... на заставке это нам, наверное легендарка так поворот ворот прячемся сейчас будут нас стрелять где там ждем яна хопана хопана блин лисенка не слишком уж быстрым быстрее слишком так прячемся здесь там в аквариуме какая то прядки хочет играть блин хилка хилка а ну отдай хилку Блин, этот Леончик меня уже достал. Ставьте лайки, если вам не нравится этот Леончик. Так, капканчик. Хо наделаем. Тихо, тихо. Ну все, умирай, умирай, умирай. Так, хилка, хилка, хилка, хилка. Давайте вместе с вами. Хилка, удар, поворот, всех топ-1 вместе. Заняли. Отлично. Смотрите, 4 убийства. Вот как нужно занимать. Не бояться идти в боль. Вот так вот. 34 кубков. Это невероятно. 700 кубков на одном аккаунте. Скажете, ха, это слишком слабо. Не, ну вы попробуйте. Возможно, вы еще не пробовали. И это реально сложно. Надо просто рисковать. Вот и все Я ж не зря назвал канал Макс Риск. Э, ну, риск старт тоже назвал. Риск, риск, риск. Риск ним. Что ж, давайте тогда еще. Два, готов, готов. <laughs> давай, давай. Посмотрим. удача будет у нас. Продолжаться или же нет? Опа-опа-опа. Так, я хочу бомбочку лучше. Так, жить, чувак, я тоже хочу. Сдаваться. <laughs> не, не подходи ко мне. Хопана. Бомбу взял у меня, что? Ой, зачем на меня бить, Эй, Лего что ли? Это да невозможно. Так, хилка, хилка, хилка. Блин, тут достали мне друзья. Просто не, не нужно идти сюда, вот. Ну, блин, не убивайте, ну прошу вас. Блин, даже умолять их нельзя. Блин, вот кто они такие? Ох, ты смехалка, получай, напугаем. Не лезь ко мне, ну прошу тебя. Почему ко мне все лезет? А ну да столько человек Браун Старси только 10 а тут 21 Нет, 30 даже до да, 35 капец тут три раза больше даже три с половиной у давайте заберем здесь так не подходи ко мне так так я соберу можно у тебя взять кил, я тебе буду очень благодарен ты будешь виде роликах окей ну в общем сыграю с тобой на стриме ставьте лайки что я сделал стрим по игре зубам если вы хотите, то буду делать стрим, так как у нас щит, вот такая прятки, все прячемся, друзья, мы играем в прятки, если нас попадут, то все у нас раскрыли так тихо, никого, прятки в Майнкрафте, это да, не в Майнкрафте, а в зубе всем, я тоже когда доставал канал майнкрафт не забанили, ну, точнее я забыл пароль, <laughs> вот и все, это было четыре года назад, это у меня было сколько Давайте подумаем 13 лет так не хочу эту я хочу другую карта сужается вот давайте здесь походим почему бы нет так так нехорошая карта все раскрыли меня так хп, хп, хп. Так. так я не взял я боюсь брать да я все боюсь брать вот жаль пока тебе карта сужается вот блин блин блин так плюс 9 кубков отлично вот так уже норм так идем ходим ищем ищем игроков блин убежал от нас ладно отступаем ладно ладно тоже иду иду иду все нормально ух ты золотые ворота зоопарка звуку вы это видели с слева от вас, я думаю, что я стрелку сделаю, хоть одну стрелочку <coughs> в роликах Но я уже сделал. Ссылочка на прошлый ролик будет в описании. Подходи ко мне. Щит. Такой мелкий щит. Ну и ладно. Так, где же тебе оставлю в жизни? Так. Один на один. Один на один. С кем? С Пингином? Да, я сразу бы его убил с пингвином. Давайте-ка. Не, нет, нет, нет, не, не убивай, не убивай. Прошу тебя. Я же хочу выиграть для наших подписчиков. Ну что, не знаешь, сколько у нас подписчиков? У нас уже тысячу подписчиков. Ну прошу, блин, блин, блин, блин. Хуп, на уворот, поворот. Блин он и на снайперским и его знаю, он был на на нашем третьем втором серии не на нашем третьем ссылочку в описании прошлой серии он нас убивал то же самое а не поза была за прошлой я уже начинаю путать серии извините назад в акцию отказаться вроде бы мы уже вам показали что можно такой типа того гайд ссылочки на гайды будут тоже в описании точнее зумба там можно найти там пару видеороликов можно найти. Вот, значит. 700 кубков набрали за этого бравлера. Будешь ждать 800? то конечно. Всем удачи. Всем пока.